Всем привет, с вами Полинета и сегодня я решила отснять для вас видео, называется оно 24 челлендж, как стать красивой, и я, кусочек начала начало, забыла совсем отс отснять, так что погнали! Утро у меня начинается с того, что я делаю патчи под глаза. Считаю, чтобы стать красивой, надо и правильно питаться начинать, так что сейчас я сделаю себе яичницу. Это самая правильная еда на свете. Ну, это для меня так. Итак, я начну сейчас приводить себя в порядок с того, что по-моему себе голову, потому что она что-то уже грязно стала. Потому что с головой, с волосами мы будем кое-что делать интересненькое. Прочисала волосы перед тем, как их высушить феном. И сейчас я сделаю для себя масочку. Масочка, интересно, называется маска для лица перед вечеринкой. Сегодня прям тот самый день. Сейчас будем делать масочку и высушить мои волосы. Я высушила волосы. И еще пять минуточек, я подержу маску на своем лице. Переходим к волосам и будем делать себе миленькие-миленькие кудряшки. Надеюсь, что они будут держаться долго. Сделала себе пикуди. Пикуди. Красотка стала. Осталось только сделать макияж. Сейчас мы этим и займемся. Получился макияж, такая вот я стала красоткой, остался один штрих, это мой наряд, мой лук, сейчас вы его увидите. ангельский образ получился. Я такая вот вся беленькая. Это мое вообще выпускное платье. И, блин, мне очень понравилось. Я такая вот я красота стала. Если понравилось, еще заглянуть в инстаграм. Эти фоточки точно есть. Вот. И не забывайте подписаться на канал. Поставьте этому видео пальчик вверх. А с вами была Полина. И Всем пока.